Он умирал за тебя, за меня. Не забывайте страданий Христовых, не забывайте Голгофу, друзья, там Иисус со страданием, с любовью умер за нас, за тебя, за меня. Он умирал, и лучами заката солнце его обогрело на миг. Он умирал, так безропотно свято ради врагов и любимых своих. Он умирал, примиряя нас с Богом, дал нам пример, как, страдая, любить. Он и на смертном последнем пороге мог раскаяние в людях будить. Он умирал, чтобы мы не грешили, он пострадал. Чтобы не знали мы мук, вспомни, какими гвоздями прибили всю теплоту его ласковых рук. Он умирал, чтобы мы были светом, чтобы мы были чисты, как слеза. Как мы его исполняем заветы, как мы Иисусу посмотрим в глаза. Он умирал чтобы ты был счастливым, чтобы ты в святости жил на земле. Он умирал, чтобы встать из макилы, чтобы свет жизни не гаснул во тьме. Он умирал в тех страданиях жестоких не для того, чтобы ты только дремал. Нет. О, нет, не за это Иисус умирал. О, неужели ему возвратиться снова туда на голговский позор, снова позволить над ним издеваться, видеть его потухающий взор? Не забывайте страданий Христовых, взор поднимайте к Голгофе, друзья, и вспоминайте снова и снова, как он страдал. За тебя, за меня.